Ой, какие прекрасные у нас ледяные фигуры, да? Милка уже ободранная вся. Защищаться от солнца? Защищаться от солнца. Чем? На Максим уже где-то катается у нас. Где наш Максим? А, вон он уже, видишь, Где? Артина! Артина! Вот он. Я, я! Давай ты ее забирай сюда. Смотри, какая коха, Я иду, иду. Нет, тормозись. Я знаю, что тормозись. Ну что я не торможу? Вон он где, вон куда укатился. Мам, идешь? Так иди, иди, я наверху не полезу. Нет, нет, нет, нет. Я с тобой что ли такой, чтобы я с тобой ехала? Маша? Да ты что, маленький что ли? Не знаю именно так. Ну так тогда залазь и катись вам, Максим, скатился уже как пять раз. Маленькая. Мам. А? а, на маленькая, давай на маленькой. Круто! Круто! Понравилось тебе? Давай. Молодец, какой. Там хочет мной. Там хочешь что я... Давай еще разочек. Скатись последний. Молодец какой. Мы туда. Ну, пойдем туда. Вместе? Хочешь, чтобы я с тобой туда поднялась да. прямо? И, немножко катилась. И с тобой скатилась. И с тобой скатилась? Я не, я не... Я боюсь скатиться. Вдруг я рассыплюсь на запчасти. И будут у меня... Там лабиринт. вот это здесь. Не-не-не, я не смогу, я рассыплюсь на запчасти, потом будешь собирать мои руки-ноги по отдельным частям. Надо оно тебе? Глупости Нет ни не глупости, я не смогу. Ой, видишь. Я уже начинаю рассыпаться, видишь? Как это? Я... Все мои части, видишь? Хорошо. Я тебя подстрахую, постою рядышком с тобой. Ну. Смотри нам. Давай, давай, смотри, очередь подходит. Да. Ой, ой, уехал. Да, да я никуда ты не упадешь. Да, да. Садись, все. Да. Ничего страшного, Садись. Нет, Садись. Я вот так буду. А вот так, ну давай так. Да, да. Баб, так не клево. Не клево так, Толя, уползай. Максим тоже не клёво съехал недалеко. Осторожно, дети, тут я стою. Я. Ну я постою, тебя поконтролирую, если тебе надо. Надо, чтобы я постояла? Ну, хорошо, я постою с тобой. Там собачки две стоят. Да, пара лозится, пацаны. Да, он Ой, ой, ой, малышки не задавайте. Ага. Ага. Дай. Дай, давай сходи в мозг. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Дай, Ты дай. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Дай, дай. Давайте, вот так